Доброго времени суток, дорогие любители Counter-Strike, с вами Александр Наев-Смирнов и шоу-матч мега интересный и увлекательный это поляки против узбеков. Да-да, именно так, замечательный шоу-матч между двумя весьма интересными странами. Итак, первая карта сегодняшнего Best of 3, а у нас, между прочим, на секундочку сегодня действительно Best of 3 матч. Карта Делайт, собственно говоря, поляки начинают в обороне в атаке узбеки И сразу прям вот сходу, ой ой ой, -ой, -ой. фиаско, братан, узбеки сразу терпят <coughs>, крушение своих соперников Но вроде бы удается как-то реабилитироваться, хотя, правда, ненадолго Ас-дас-дас-дас-дас да, последний против двух игроков обороны Сейчас после этого раунда познакомимся с коллективами чуть ближе но пока что будем смотреть за тем, как девятихиповый игрок э, узбекской сборной будет пытаться выигрывать раунд против двух поляков, которые, между прочим, обладают полными лайфбарами. Что в данный... <coughs> простите, что в данном контексте очень и очень важно. Ну а сдаст, кстати говоря, потихонечку приближается к споту А, и бомбу -бом, он будет устанавливать именно здесь, если, конечно, дойдет до нее, но дойти... К сожалению, до бомбсайда не удается. Счет в матче становится 1-0 в пользу поляков. И давайте начнем приветствие игроков именно с их состава. Это Фраджик, Хармонишка, Би, Куки Билдер и Эмрити Тувенни Грац. Грач, я не знаю. Простите, здесь, естественно, нужно читать данные никнеймы. Понимая хотя бы чуть-чуть польский язык, но я от него далек, поэтому не обессудьте. Ребята, Аздас. отличный вроде бы как с виду дак и весьма-весьма неплохой чек. Но попадание первой же пулей в голову моментально вырубает соперника. Как бы а поляки здесь выходят в численный перевес. Однако SPX забирает куки билдера и теперь как бы ситуация уравнялась. Не то чтобы уж прям сильно она сравнивается, все-таки поляки при девайсах. Чего нельзя сказать о сборной Узбекистана, который этот раунд разыгрывают с диглами. Но вылазка на точку А, судя по всему, ожидает нас, как минимум. О-хо-хо! Вот это хэдшотище от Чатрикса! Второй хэдшот, к сожалению, не удается сделать, но во всяком случае первым порадовал. Порадовал, черт возьми. Ситуация 3 в 3 и выход на точку А, естественно, прошу прощения, на, на точку Б, уже, в общем-то, совершен. Совершенно выполнен Space Powerful, Отличный хедшот и один в один ситуация. Хорошая флешка, кстати говоря, но не ведется. Не ведется на фейк по дефьюзу игрок узбекской сборной. У поляка остается не так уж и много времени. Нет дефьюз китов, кстати говоря, дамы и господа. И не успевает раздефить бомбу игрок обороны. Хотя ведь дефуза, кстати... ха ха ха Да ладно, а почему? Почему он успел? У него же не было дефьюз китов. И при том, что 10 секунд до взрыва оставалось, что этот таймер сыграл какую-то злую шутку с нами... Я не понял, как это произошло, но в таком случае поляки выигрывают второй раунд. Парадоксально. Ведь, я думаю, вы, как и я, прекрасно все видели. Не было дофьюз китов, хотя, может быть, он успел их подобрать. Вероятнее всего, именно так и произошло, и я просто этот момент, судя по всему, пропустил. Ну что, энтри-фраг от куки-билдера. Кстати, давайте познакомимся со сборной Узбекистана. Чатрикс... Небезызвестный Чатрикс, который уже который раз Хэдшотом прекрасным радует нас Также вместе с ним играет Фулл-шоу SPX Аздастда и Space Powerful Который, собственно говоря Space One, если кто-то не понял Итак, минус, кстати говоря, от вышеупомянутого Space One 3 в 2. И минус от Эмрититу Туэйни Грач. Короче, Грачом просто буду называть его. что уж тут мозги себе э, компостировать? СПХ double kill под занавес раунда. И счет в матче становится 2-1. Узбеки берут первый матч матчпоинт в этой встрече, ввиду э, девайсного раунда, который у них все-таки нарисовался. Uh, также, наверное, стоит сказать сразу парочку слов о второй карте, дорогие друзья, вторая карта это Трейн, uh, я не знаю, кто как распикал карты, но да, маппул выглядит следующим образом, это, ох ты, какой взрыв, какой взрыв под точкой А от uh, польской команды, но, к сожалению, поляки, кроме как взорвать... Uh... Позицию ничего толком сделать не сумели. Ну да, какой-то размен получился, однако Чатрикс делает еще один хедшот и забирает э, хармонишку. Давайте, наверное, будем называть его именно так. Бомба установлена на споте Б, и Чатрикс э, жаждет найти хоть кого-нибудь и сделать еще, наверное, парочку киллов. Ну, тут вопрос, получится ли, потому что соперники уже, естественно, позиции опасные покинули и пытаются спрятаться. Между прочим, нигде-нибудь... А в теровском спауне. То есть это, типа, максимально непредсказуемое место. Но вот однако одному из игроков обороны засейвиться не удается. А фражик, в свою же очередь, все-таки сейвится. Да. 30% здоровья. И этого достаточно для того, чтобы, собственно говоря, пережить все возможные невзгоды. Однако, если была бы все-таки какая-то перестрелка ему навязана, я думаю, наверное, не удалось бы ее пережить. Но... Этого не было, значит не будем об этом даже задумываться. 2-2. Временный ничейный результат. Узбеки догнали своих соперников, которые не смогли далеко от них оторваться. Ну и раунд на диглах и засейвленном автомате Калашникова от команды э, из Польши. Аздасдаст и фул-шоу. Делают по минусу. При этом на точке А вроде бы как становится страшно хармонишки. Хотя, естественно, основной выход идет именно на точку Б, и именно на ней, в общем-то, будет решаться судьба этого раунда. Фраджик на засейвленном калаше убивает Space Powerful. Но Чатрикс бдителен. Бдителен, как никогда. И судя по всему. А в этой карте, во всяком случае, Чатрикс, я не знаю, ну, наверное, и на следующий тоже, по идее, должен тащить. Че, он только на лайте будет, что ли, демонстрировать а, чудеса своего скилла. А, думаю, что это на правду не похоже. Ну что ж, 96 хп у Чатрикса. Он достает нож и вместе со своими тиммейтами отправляется громить гармонишку, который, кстати говоря, отстреливает заходящего к нему в спину фул шоу и пытается... Не пытается спастись бегством, но это, я считаю, конечно, наглость. 32 хп, у противников 93 96 соответственно, флешка за спину, и тут минус от SPX. 3-2, узбеки вырываются вперед, в результате достаточно грамотно проведенного а, прессинга на точку Б Ну что ж, приятно видеть, что сборная Узбекистана до сих пор а, не отпускает, так скажем, доминирующие позиции, и готовы играть даже такие карты, как д light а, как д train например, да, ну, то есть карты не самые простые для розыгрыша, которые напрямую будут, собственно, свидетельствовать о том, здорово ли э, парни играют. И вот, во всяком случае, сейчас, ну, повода для боязни, в принципе, нет, потому что, как мне кажется, атака на лайте у ребят выстроена очень удачно. Чатрикс, отличный минус по хармонишке, также... о, -о, -о, -о ну, тут уж все... После такого раунда уже не выигрываются дамы и господа. Однако Чатриксову вырубает Грач и в соло остается Спейсван. Сто процентов в лайфбаре. у соперников 48 и 100, но нет бомбы. А нет, есть бомба, -то. господи. Что ж, куда же я посмотрел-то? Минус от Грача. К сожалению, Спейсван не затаскивает 3-3. Ну, в принципе, очередной временный ничейный результат ни в коем случае не говорит о том, что какая-то из команд здесь явно сильнее или явно слабее. Но, во всяком случае, я лично считаю, что в атаке на лайте играть чуточку сложнее. И то, что узбеки, пусть и на старте всего-то навсего первой половины играют вровень со своими соперниками, уже может говорить о потенциальных проблемах и трудностях у поляков а, в ходе второй половины. Ну что, Фраджик забирает Space One, и при этом, кстати, не получается сделать размен. Гармонишка, еще один минус, SPX. Да ладно, грубейшая ошибка от Фраджика. Отличное открытие было сейчас под флешку, но реализация этого открытия, конечно, оставляет желать лучшего. Фул шоу и SPX. Сложный никнейм, SPX. А пытаются сейчас выйти на точку Б фул шоу как не вовремя заканчиваются патроны, но с другой стороны, может быть и вовремя. И ведь именно окончание патронов в обойме, собственно, позволили фул шоу уйти с этой позиции и переждать. Кстати, очень неплохой спрей сейчас прилетел. Можно было попробовать убить соперника с никнеймом Би. И таки удается, кстати, это сделать. Но теперь ситуация один на один, но против снайпера. А против снайпера-то разыгрывать подобное будет, ну, попроще, согласитесь, учитывая, что снайпер может промахнуться. Ну, тут, конечно, все будет зависеть от того, промахнется или нет. Но тут еще более хитрое решение. Грач убирает снайперскую винтовку, достает Дигл, надеясь на то, что в упоре-то он уж соперника, ну, точно перестреляет. И нет, дамы и господа, не перестреливает. Благодаря стараниям фул шоу раунд остается... Все-таки за узбеками. Вот так сборная Узбекистана вырывается в очередной раз вперед э, в не самом простом противостоянии. Теперь уже нельзя сказать, что раунд от поляков был э, ну, какой-то не такой. Полноценный девайсный раунд при снайперской винтовке. В общем, все казалось было весьма неплохо. Чатрикс перестреливает Грача. Ну и еще один минус от его э, товарища по команде. Ну, к слову, у поляков сейчас уже нет экономики, и в этом раунде они вынуждены, хотят они этого или нет, сыграть с пистолетами. Кстати, очень результативно играют. Минус от Фраджика, минус от Куки Билдера, и снова Чатрикс. Уже второй минус в этом раунде. Ну, я же говорю, как бы, да, вот, статистика, она говорит сама за себя. Третий минус от Чатрикса, вырубает Фраджика, остается три Против одного. И тут, конечно, у Харманишки ситуация очень непростая. Тем не менее, минус по, свой... по Space One, в общем-то, дает надежду на светлое будущее в этом раунде. Но не удается забрать Асдаса. И, к сожалению, светлое будущее для поляков, как минимум, сейчас не наступит. 5-3. Происходит закрепление, собственно говоря, по экономике у узбеков. И по взятым раундам, естественно, они все дальше и дальше от соперников. Поэтому это, естественно, нужно учитывать. Ну, в дальнейшем я имею в виду. Так как хоть сейчас поляки и решили все-таки закупиться, но если они отдадут шестой раунд узбекам, то начнется самая больная тема для любых игроков обороны. И да, здесь у нас подсадочки под прием точки А. Все очень, казалось бы, красиво. Но одного Аздаса достаточно, чтобы развалить большую часть соперников. Как минимум два фрага влетает... На точку А, и вот здесь сейчас на банане может сделать минус э, Space One, если, конечно, удастся. И таки удается, ну а тем временем Чатрикс забегает на точку А и просто лишает жизни двух оппонентов. 6-3. Вот она головная боли, о которой я говорил в предыдущем раунде. Теперь нет экономики снова, снова придется играть пистолеты, ну а узбекам это только на руку. Седьмой раунд маячит и уже, знаете ли, прям совсем не в шутку, как говорится. Ну, какая-то потасовка, допустим, возможно, сейчас на миду, если, конечно, таковая будет, потому что Чатрикс, в общем-то, пошел, как бы, контролировать мидл, и с мида отправляется на точку А. Ну, а игроки обороны же, тем временем, пошли поджимать с банана и с точки А, и попутно, как бы, толком никто никого, в общем-то, и не встретил. Чатрикс, минус один, минус от Спейсуана, даблкил от Асдаса и один фраг от СПХ. Простой и быстрый в исполнении раунд от поляков сейчас был. Казалось бы, можно было с пистолетами, конечно, и какую-то борьбу все-таки навязать. Но, видимо, не в этот раз. Во всяком случае, узбеки явно против того, что им кто-то будет навязывать борьбу, не имея девайсов в руках. 10 раундов позади, и узбеки набрали очень и очень солидное количество раундов, остался всего-навсего один до победы, и этого одного раунда, ну, я думаю, ждать долго не придется на самом-то деле. Минус от Чатрикса, минус... куча разменов сейчас произошла на Миду, ну и остаются ребята у нас 3 в 3, между прочим. СПХ минус Куки Билдер и испугавшийся Би просто продает, так скажем, своего товарища по команде Ну а что еще делать, согласитесь Он увидел, что там как минимум два оппонента и открываться под них это, ну, приблизительно гибель Поэтому, естественно, недолго думая, он просто решает отойти чуточку подальше Куча смоков раскинута здесь из PX. Фраджик забирает Асдаса. И попытка от SPX дать разменный минус. И все-таки попадание в голову. Какой хлесткий хедшот, дамы и господа. Ну что, Space One заходит на точку А. И за дымов не замечает положение игрока с никнеймом B. Но, само собой, бомба. Бомба-то в данный момент. Где вообще? Выбита на меду, судя по всему, да? Да. Бомба лежит у нас героически. Вот, кстати говоря, из PX. -а. Би все-таки находит, и подоспевший не совсем вовремя, но, тем не менее, Space One все-таки завершает череду этих убийств. Победа в первой половине достается сборной Узбекистана. А сборная Польши же, увы, вынуждены пока что довольствоваться тремя взятыми раундами и, к слову сказать, пауза именно от поляков. Полякам действительно есть что обсудить, ведь есть какие-то сложности. И эти сложности обусловлены как минимум тем, что не удается выигрывать раунды, находясь в обороне. То есть, идеальным раскладом вещей для поляков сейчас будет выйти на счет 8-7. Ну, это не только обусловлено тем, что минимальный разрыв нужен полякам. Это обусловлено в первую очередь тем, что сильная сторона сейчас как раз за поляками. И если они ее спустя рукава просто так отдадут узбекам, то, наверное, бороться здесь уже, в общем-то, будет просто, ну... Поймите меня правильно, бессмысленно. Потому что если вы полностью отдаете сильную сторону, то, ну, скорее всего, вы не сможете продемонстрировать что-то а, в слабой стороне. Хотя здесь, опять же, карта Light. Ну, она такая, достаточно специфичная. Разыгрывается она весьма и весьма редко. А, ввиду этого нельзя... Утверждать на 100% что здесь оборона сильнее Это мое субъективное мнение Дамы и господа Я считаю что оборона здесь сильнее Но я могу ошибаться Я не истина в последней инстанции Очередной размен сейчас у нас произошел, и парни из коллектива Узбекистан, если можно так сказать, конечно же, из сборной Узбекистана, уже зашли на точку А. Вот так быстро действуют сейчас узбеки в своей атаке, ну а поляки вроде бы как куда-бедно пытаются отбиваться, но попытки... Попытками. А, в общем-то, надо, конечно, выигрывать какие-то перестрелки. И эти перестрелки выигрывать справедливости ради не всегда удается. SPX, 62 хп. Ой-ой-ой! Вот эта вертушка сейчас прилетает в голову грача. Харманишка. Последний пытается прошить. Один хп у СПХ. Один хп остается у игрока сборной Узбекистана против 100 х Харманишки. Ой-ой-ой, какие тайминги! 8-4. Ну что ж, пауза пошла явно полякам в пользу. На пользу, так скажем, да, потому что после паузы они сразу смогли взять раунд. Видимо, узбеки немножко от этой паузы, не сказать, что, конечно, тельтанули, но... Расслабились, так скажем Слишком долго стояли в респауне не Делая абсолютно ничего И именно поэтому, судя по всему, что-то пошло не по плану Несколько флешек под выход на точку А Но, разумеется, выхода на точку А, если придется нам ждать, то чуть-чуть позже Куки билдер Минус SPX И это первый минус в этом раунде И он адресован э, в копилочку поляков да? То есть поляки делают энтрифраг Естественно, теперь у них численный перевес. При этом, кстати, энтрифраг был сделан без потери лайфбара кем-либо. По-моему, идеальные условия для поляков, чтобы пытаться а, сыграть на камбэк. Ну, тут, конечно, вопрос опять-таки стоит довольно-таки остро. А получится ли хоть какой-то этот камбэк сделать, да? То есть то, что можно пробовать, не означает, что получится. Фраджик забирает Чатрикса, фул шоу разменивает. Ну и с перевесом по-прежнему остаются поляки. В общем-то, узбеки хоть и пытаются различные позиции занимать, но на всех позициях, к сожалению, не удается добиться успеха. Однако к радости для поляков, в общем-то, борьба, борьба переходит немножко в другое русло. Если сначала поляки играли роль команды, которая раунд через два, через три берет, то теперь поляки, судя по всему, готовы забирать раунд за раундом. И это уже совсем... Другая история. Ну что, Space One пытается играть тихо. но естественно, уже видя, что таймер подходит к логическому завершению, нужно двигаться чуть-чуть быстрее. И, конечно же, начав шуметь, его сразу находит. 8-5. 13 раундов позади. Еще два всего-то навсего до смены сторон. Но поляки уже показали зубы, так скажем. В общем-то, я же говорил, что 8-7 для них счет идеальный. Но достичь его будет... Непросто. Хотя я не скажу, что, вот, допустим, предыдущий раунд был забран командой из Польши. С какими-либо сложностями. Скорее, узбеки его просто сдали. Но сейчас самое главное узбекам не сдать экономику. Вот что является ключевым моментом. Потому что если у сборной Узбекистана не останется денег, то это неминуемо поражение в последнем раунде первой половины. Так что данный раунд нужно отыграть... Ну, максимально собрано. Давайте смотреть правде в глаза. Грач а, забирает а, первого и следом отдается под второго соперника. Однако Куки Билдер еще и где-то находит возможность разменяться. Би почти забирает оппонента, но оппонент как-то уворачивается от пуль. Знаете, просто танцы-шманцы. Но, однако, все-таки этот самый оппонент попадает под очередь от Би. И пуля настигает свою жертву. 8-6. Последний раунд первой половины начинается, дамы и господа, на который, к сожалению, для самой же сборной Узбекистана экономика у них очень и очень э, далека от идеальной. Но есть Чатрикс, у которого есть автомат Калашникова, и, в общем-то, если не в него, то в кого еще верить? Э, верить, верить сборной Узбекистана, конечно же. А, кстати, есть еще СПХ с Калашом, в общем-то, который и делает два минуса на точке, и Чатрикс сразу отправляется отжимать э, драгоценные метры карты у своих соперников, выхватывает в голову с вражеской АВП. Не успевают поставить бомбу. Но тут, конечно, очень-очень-очень плохой зевок произошел от э, игроков атаки. Не смогли узбеки распорядиться своими позициями более грамотно, и поэтому Куки Билдер весьма просто убил бомб кэри, а сейчас еще и справляется с э -э, SPX, -ом. при этом у самого Куки Билдера остается 65 хп, а соперники красные 13 и 15 хп, здесь нужно не вылазить ни в коем случае и играть только лишь на время, ибо дефьюз киты у Куки Билдера имеются то есть на все про все у него порядка 10 секунд получает прострел, но прострел абсолютно лайтовенький. Дым, флешка, ну нет, такое, конечно, не выигрывается. Нет, такое не выигрывается. 9-6. Что ж, достаточно рабочий счет для поляков. Как я считаю, камбэки здесь только в путь могут отлетать. Но вот что касается узбеков, в принципе, счет достаточен для того, чтобы выиграть. На первой карте и отправиться на вторую уже со счетом 1-0. Поэтому тут, конечно, во, во многом будет зависеть, безусловно, от пистолетного раунда, что поляки сделают в атаке на пистолетах. К слову, это 5 глаков. Вопрос, все ли с арморами? Непонятно. Но, может быть, у кого-то, скажем, есть пара гранат. Например, вот у Куки Билдера есть флешка, то есть, соответственно, нет армора. Ну и по две флеши фл фл начинается выход на точку Б. Ас-ДАС-ДАС-ДАС-ДАС Делает даблкил. Куки билдер. Один. И Б еще один минус. А далее от поляков не остается абсолютно ничего. Узбеки смогли совладать с приемом точки Б. Респект, как говорится. Ну, а помимо респекта, это еще и плюс один раунд, то есть 10. Ну а при счете 10-6 поляки не поставили бомбу. И это, естественно, означает, что теперь не будет экономики. И раунд на диглах, это может быть, конечно, идея и здравая, но, от, согласитесь, открываться с диглами под МКИ и фамасы было бы приятно только в том случае, если МКИ и фомасы будут стоять практически в упор. Но будет ли это сделано, вот тут, конечно, загадка. Ну, во всяком случае, плотный слой смоков лежит, и Чатрикс пока что ждет, что в этот плотный слой смоков хоть кто-нибудь-то пойдет к Кстати, с double даблкил и сюда же подключается Чатрикс, успевает уработать двух оппонентов, ну и Фул шоу должен добирать Фраджика и добирает его. Это одиннадцатый раунд для сборной Узбекистана, и поляки пока что вне игры. Ну, это опять же все достаточно условно. Бомба не была установлена в пистолетном раунде, во втором раунде в второй половины, естественно, ее тоже не удалось поставить. Автоматически мы приходим к той самой ситуации, что нет смысла полякам сейчас приобретать девайсы. Собственно, именно так поляки и делают. Без девайсов все с теми же самыми пистолетами э, будут пытаться пушить мидл. Кстати, хаешечками уже прогрели Чатрикса и Чатрикс. Отправился на лопатки. СПХ минус хармонишка, ну а Фраджик ответный минус по СПХ. И таким образом у поляков появляется возможность выйти на точку А. Но это если прям в моменте. Если же не в моменте, то можно перегруппироваться и выйти, например, на точку Б. На которой по-любому соперников будет гораздо меньше, чем э, ожидается. Поляками, да, то есть э, есть брешь в обороне, и с этим ничего не поделаешь. Аздаст забирает Фраджика, БМ дает размен, и два в 2. Э, непозволительную роскошь поляки сейчас дают своим соперникам. Поляки начали очень-очень здраво этот раунд, и нежелательно им было бы сравниваться по количеству выживших персонажей на карте. Но вот абсолютно нежелательно. Почему? Потому что у узбеков есть арморы, это то, что в первую очередь сейчас будет отличать поляков от узбеков, потому что и поляки уже при девайсах, но, естественно, неполные лайфбары и отсутствие армора в любом случае свою лепту в этот раунд, по идее, должны вносить. Ну а выход последует на точку Б, как вы можете понять по позициям игроков атаки. И этот выход должен останавливать, по сути, в одного товарищ Space One. Но Space One э, оставляет 1 хп куки-билдеру и по-прежнему 6 хп у игрока с никнеймом B. Что ж, это должен быть очень легкий клатч для Full шоу Но вот вопрос, как Full шоу попытается его разыграть. Ну, в принципе, пока без проблемно теряет, правда, 21%. Своего лайфбара. Биг, кстати говоря, далеко не уходил. Есть дефьюз-киты, и это позволяет а, фул-шоу а, двигаться не очень быстро. Но ошибается в стрельбе, не попадает. Что угодно можно сейчас сказать на самом деле по действиям игрока польского коллектива. Но факт остается фактом. Легкий клатч, который и должен был быть легким, все-таки реализован, и узбеки забирают 12-й матчпоинт. 12-6. Двухкратный перерев... переревес. Простите, дамы и господа. Двухкратный перевес за узбеками. И тут полякам, конечно, не мешало бы поднапречься, потому что, мне кажется, они должны понимать, что что-то с их атакой, в общем-то, не то. Появляются девайсы, впервые во второй половине поляки будут играть не с пистолетами, но, правда, Space One говорит, а чё это вы тут такие вооруженные то А дайте-ка я у вас один девайс отниму. И, в общем-то, вместе с Чатриксом они делают два минуса, но, правда, парный размен неизбежен. Вот такая вот печальная история для поляков и узбеков. Ошибка грубейшая от Куки Билдера, и Space One... Чудным образом выживает. Плюс здесь еще и видит бомбу, лежащую под спотом. А ну, вообще, то есть все практически идеально. Фраджик забирает Чатрикса. Ну, это информация для Space One. Он должен, в общем-то, ей воспользоваться грамотно, Он должен понимать, откуда может появиться хотя бы один соперник. Фраджик, к слову сказать, остался один против двух оппонентов. Это full-шоу и Space One. Ну и, конечно же, забрав первого, отправляется забирать второго. Но Space-то свою позицию уже отдал. 48 хп против 36 Тут, конечно, очень сильно будут решать тайминги Ну, слышит, слышит, конечно же, прекрасно Space One своего оппонента слышит подобранную бомбу и в спину заряжает ему охотно очень много свинца 13-6 Первый девайс на раунд у поляков во второй половине не сработал не сказать, что это прям, конечно, трагедия для коллектива из Польши, но я думаю, тут надо было бы на самом деле напрячься чуть-чуть посильнее и все-таки выиграть этот раунд, если есть хотя бы какая-то надежда и желание вообще эту встречу выигрывать. Потому что теперь у узбеков более-менее, скажем так, стабильная экономика. У них есть девайсы, есть деньги. Ну, то есть нет проблем. Чего нельзя сказать о поляках? Ну и энтри-фраг от Аздаса, это еще одна дополнительная, так скажем, какашечка, извините меня за грубость, брошенная узбеками в поляков. Дабл-килл от Чатрикса, вот такая вот аркада на мидл, и гармонишка остается последней. Он у нас, кстати говоря, сейчас где-то путешествует по домам, ну и, собственно, сейчас придется идти в собственный респаун за бомбой. Ну а перспектив у данного мува практически нет На самом деле, да, стрельба еще и оставляет, к сожалению, желать лучшего SPX -а мы не перестреливаем И 14-6 на табло как результат Ну а по факту А по факту это вероятнее всего 15-6, Потому что теперь, если мы вспомним предыдущий раунд То, что он был должен был бы быть э, форсированным баем По сути он им и был кто-то был с девайсами, кто-то не был У кого-то были арморы, у кого-то их также не было То есть, все становится ясно Сейчас у поляков нет нормального байраунда И пятнадцатый, конечно же, ни в коем случае нельзя отдавать узбекам Иначе это просто ГГ На последний раунд денег тогда уж точно у поляков не останется Но для узбеков появляется шанс, можно так сказать, досрочной победы Если б, конечно, не Чатрикс Бог ты мой Аркада от Чатрикса, она, знаете, всегда сопровождается каким-то огромным количеством фрагов. То есть он никогда по одному не убивает, заметьте. Это минимум всегда двушечку с собой доунесет. Да унесет. Ну, очень стабильно отыгрывает, стабильно хорошо, хочу заметить. Отыгрывает он позиции на карте D-Light. Ну и у нас вроде бы как э, какой-то выход на точку А попытались сделать поляки. Но если бы, опять же, не Чатрикс. Чатрикс, кстати... Делает в этом раунде 4 минуса Я хотел сказать, что он делает 3 фрага, но я понял Я понял, дамы и господа, к чему все это ведет 15-6 и матчпоинт Собственно, поляки без экономики на последнем раунде Ну, я не, не могу назвать экономикой то, что у них сейчас с деньгами Узбеки разгромили оппонентов на карте Делайт И мне тут просто больше сказать даже нечего Чатрикс под козырные флешки и дымы вместе со своим товарищем занимает позиции близ меда. Флешка за спину, Чатрикс такие штуки кушает на завтрак. Минус от Чатрикса, минус от full шоу и все. Что еще остается полякам, кроме как не надеяться на то, что Чатрикс убьет сам себя и у них появится надежда на победу. Да вероятнее всего ничего больше и не остается. Еще один, кстати говоря, минус от Чатрикса, но отпущенная точка А, это, знаете, вообще не беда, потому что бомбы-то у игроков атаки нет, Чатрикс, к сожалению, на третий минус его в этот раз не хватило, ну а бомба, лежащая на миду, знаете, как-то за ней сходить еще надо, да? Начнем с того, что это не с руки делать. Ну, а сдаст, догоняет своего соперника, и это 16-6, дорогие мои друзья, отправляемся смотреть карту The Train.